Есть такой термин «презентация в лифте». Представьте ситуацию, вы случайно встретились с нужным человеком в лифте, и вам нужно за 30 секунд, либо за минуту донести самое важное о продукте или о компании. Понятно, что полноценную презентацию сделать не получится, но нужно сказать очень кратко самое важное, чтобы заинтересовать в продолжении разговора. Даже если такой ситуации никогда не будет, это очень полезно попробовать создать такую презентацию в лифте для своего продукта, для компании или, кстати, для себя. Попробовать презентовать себя как специалиста за 30 секунд. Во-первых, эта заготовка может и правда когда-нибудь пригодиться, а во-вторых, это может улучшить понимание, натолкнуть на новые идеи. Делать презентации на 30 секунд – это полезная практика учиться формулировать, свои мысли и кратко их излагать.